всем привет тут вот помните я говорил что мы будем делать свой дом Так вот сейчас мы восстановимся я по крайней мере начну даже если я не закончу я нашел место долго плыл, плыл и вот я его нашел главное чтобы нам никто не помешал мы все это ломаем мы тут уже подобывали ресурсы и заготовились, уже у нас есть кровать, теперь что мы делаем мы ломаем землю например, делаем так вот 4 и еще вот так дальше что если мы сделаем вот так Вот. Если мы пока вот так прокапываем, если что оставим кровать и спим, если день заканчивается. Так надо еще. Верно? Да. Вот. Сейчас соединим, остальное уже не составит туда. Вот так. таким путем мы все это делаем. Вот. 아, да, мы забираем землю, но ничего. Так. Да. да, вот. Все именно вот так. Ну, вот это мы сейчас сделаем основание. Вот. От этого все вот это. Так просто бывает, проверяю. Зашел к нам кто-нибудь или нет? Но я один. Хотя я бы узнал этого, может, мне бы тогда кто-нибудь написал. Чисто стейком ломаем О, у нас здоровье почти все восстановилось. Но у нас было мало здоровья, возможно, нас Крипер мог снова подорвать. Так, у нас есть Давайте мы начнем с дубовых досок, что ли. Значит, надо дубы рубить. Мы сделаем такое основание. Я планирую делать дом сначала вот отсюда, а потом можно пристраивать. Еще и подземная часть тоже будет. Начинаем пока с самого простого. А потом... Так, все, нам дерева не хватает. Надо будет еще. Сейчас добывать. Ну пусть пока будет... Из дубового дерева. Так. Еще. Вот. Если не хватит, будем тогда еще высекать деревья. Так, пример вот это еще. Так, теперь делаем дерево вот таким вот способом. Но ну, вы уже все это знаете, но все равно можете вот так вот посмотреть. Так, какое-то мы оставляем, делаем еще дерево. О, то есть еще два стака пусть весь инвентарь забил ну или карман ну можно и так и так назвать Ну все на основании точно хватит делаем основание такое же это потом когда придумаем можем все это поменять О, палочка пока я хотела не забираем так основание готово. теперь с какой стороны будет наш вход например например пример чего делаем хорошо делаем так Например, он будет тут Берем еще дерево. О, открыл карман. Много не то нажал просто. Так, а еще нам надо лестницы будут сделать. Я бы сделал подземный этаж, чтобы. Так что когда мы закончим, надо будет это сделать. О-о-о! Но все возможно, мы за один раз не успеем сделать. Но что успеем? Таскаем все в инвентарь. Так, вот. То есть пока вот начинаем, как всегда, с такого простого, будем пытаться что-нибудь потом посложнее например заменить все на другой материал, можно сказать зачем если ты сразу с него можешь сделать нет не могу надо даже его где-то достать чтобы у нас его было предостаточно, поэтому вот так, например, а если мы будем делать два три или еще больше этажей может даже пока крышу и не делать, то есть такую тем она будет простой. Пример мы сделаем пока. О, темнеет. Что будем на... сейчас спускаться? Хотя я могу точно и второй, и третий сделать. Так. А, ранился все оставим и здесь и спим так мы поспали теперь что мы делаем потихо мы кое-что ставим пример мы его поставим тут что мы можем сейчас сделать а у нас есть бриллианты из этого но ну, мы пока не будем Это у нас так возможно достаточно он обширный но все равно так что мы сейчас будем делать конечно же получаем У нас много земли у нас есть сундучки так, но это все только начало. Так. Нет, ну тогда делаем лодку. Пускай будет. Проигрывать. А, я понял. Делаем пока такую дверь. Ставим ее. Вот. Пока все будет вот такое простое. А еще нам надо будет поискать уголь. А, нам еще нужна будет печка. Короче, ладно. Что мы делаем? Мы сейчас все-таки я поставлю пока. Да потом все поменяется, а сейчас мы делаем вот так. А, ну хотя, хотя можем сделать вот что так что если мы сделаем еще вот так постараемся вот так сделать нет ладно хотя пускай стоят вот и так кладываем это все сюда пока что хотя возможно хотя да. все это пока сюда ложим что берем короче много чего надо еще будет серый шерсть тоже здесь серая а значит реально да так чтобы она пока не мешала так хорошо вот что мы делаем дальше У нас крыши еще нету так так так Спасибо. что мы сейчас делаем мир можем посадить вот тут где оно и было еще где-нибудь посадим сейчас так ладно Mm -hmm. пример Что? Ладно. Искал, где мы высекли, чтобы посадить его. О, яйцо. Уже высекали деревья. Ладно. Что если мы поставим его, посадим его здесь? Вырастет он. Если нет, я пересажу другое место. То есть. Сейчас Что мы делаем Мы можем сделать ли... О, торт Нужно молоко О, что нам открылось Так, хорошо А, нужны палочки А у нас их мало, кстати А, что нет березы Что если мы сделаем так Так хватит нам, ладно нам нужны палочки сейчас берем все и делаем палочки вот так теперь мы можем делать лестницы вот у нас есть лестницы конечно мы сделали больше чем нам надо но мы же будем строить поэтому делаем так вот. Так где наш наш дерево? Ау. Так, оно у нас закончилось. Значит, идем за деревом. Так, идем и и высекаем деревья там кто-нибудь еще так уже не достаем ну короче где достану вот с этого дерева кстати можно больше получить дерево так так так Сейчас достанем. Даже не делай никакие блоки. Вот. А Она все равно будет осыпаться. Так, это тут листова, да? А тут у нас дерево. Ломаем, ломаем. Не достаю уже так ладно а тоже не достаю ладно а вот так Ну полностью не достаю ладно так что касательно этого дерева а не достаю достаю Вот, еще. Короче, сейчас пока дубовое дерево. Ну, достаю еще. Вот таким вот путем. Ну, плоховато так на самом деле. Так, где он там? А, он упал уже. Вот это мы можем достать. Так, сколько у нас уже есть? Короче, надо еще. Пока мы охотимся на дубовые деревья. А потом можно и блевна тоже. То есть, березовые, имею в виду. Вот. Так, а мы потихоньку голодаем. Так, это у нас железный топорик. Ну, ничего, пока тут не вырастает. А, это саженец березы именно. Принципе, ладно без разницы о пещера смотрите-ка есть надежда найти что нам нужно так кстати мы его приручили вы же видели но это я его приручил Поэтому. Да если его и не бить, и даже не прирученно ничего не сделает нам. Но... Ну, все, что можем. Сейчас еще тут. Достаю еще. сколько у нас больше стака так садим дубовое тоже вот тут его посадим пример посадим здесь И вот здесь посмотрим вырастут они или нет тут же его и посадить будут они так рядом расти или же его посадить пример вот здесь ого даже яблоки выпадают так идем домой И спим. Итак, мы поспали. Так. Пока не будем мы это выживание хардкор себе наживать. Так. Сейчас получаем дерево. Вот. Ну, сколько со стака можно получить стаков в дубовой древесины? Целых три, даже четыре. Ого, сколько, оказывается, я нарубил. Ладно. Так. Это нам позволит. Смотрите, что сделать. Так сейчас что мы делаем э -э мы продолжим и делаем вот так ладно потом сломаем ладно чего поломаем это все много не там просто поставим поставил поэтому это вот так Ладно. Сейчас спускаемся. Пока. Где я еще поставил? Не видно. Так, вот будет свет проходить. Но я хочу сделать... Э, можно, конечно же, сделаем и табличку. Таблички. Так. Я хотел еще с... люк сделать, люк сделать, что-то не догонит, а Так, Чу его, пока что все вот на таком уровне делаем. смотрите -ка. А, упал. О, видите, я планирую этажи, поэтому пока крышу рано делать и поэтому мы делаем вот так все так если я тут лестницу поставлю уже люк я не смогу поставить и что мы сейчас делаем так кто-то у нас стреляет Не достал. Не успел подойти. Но все равно я с ним разобрался. Быстро бегаю. Однако, так. Паук нам сейчас не страшен. А не страшен, и думал, нет. Ладно. Ладно, ладно. Так, посмотрим, вырастет тут или нет. Вот сколько. Так, например, мы.. Поставим, сколько мы можем вырастить дубовых денег? Тут, пример, тут, Например. например, пример, мы его вырастим где-нибудь здесь? Здесь что он вырастет? Например, вот. Тут. Так, но видимо слишком близко их не надо ставить тоже. Так, так, так. Пример еще вот здесь. А нет. Не пойдет. Вот. Давайте здесь поставим. Пример вот тут. Так, где еще? Ладно. Берем еще мясо. Так. Например, вот здесь мы ставим. И вот здесь. Где-нибудь еще. А, давайте здесь. Вот. Посадим их. Хай, где-нибудь растут. Вот. Вот. Посмотрим, как они вырастут. Наблюдать будем. Так. Что мы сейчас делаем? У нас есть палочки. Также нить. А, я там сундук оставил. А. Так. Это лаживаем сюда все это складываем вот так так так так пока лестницы тоже сюда дубовый люк сюда земля так это мы хотим ее использовать так так так сейчас я хочу сделать вот что пример вот здесь табличку и написать пока мы пишем так посторонним посторонним ход воспри ход восповещен а вот так пускай выйдет пока так ушеем еще кушаем так что нам сейчас надо сейчас нам у сейчас предлагаем-ка сходить за камнем что ли тут какой то есть свет Оу. так. Э -э -э -э. Нам нужен уголь. Но тут угля и не Каменный век получили достижение. Короче, берем камень. Ничего не видно. Идем сюда. О, ну зато нашел железо. Ого! Еще железо. Смотрите, что мы нашли. Нашли железо. Это я так ломаю, чтобы удобно было. Так. Смотрим. Так. Что если мы прокопаемся немного сюда и посмотрим, что у нас здесь? Кстати, жаль, что угля мы не нашли. Я не знаю от чего тут источник света, но чего-то он тут явно есть. Сейчас, если что, то надо будет другое место искать, так как угля я тут не вижу. А у нас факелов нет. Ну, кое-что мы все равно получили. Так. Что мы можем сейчас сделать? Можем что-то сделать из камня. Но если бы мы могли сделать сейчас печку, конечно, мы ее можем сделать. Конечно же, мы ее поставим. Например, мы ее поставим здесь. Да. Хотя я бы сказал, что... Давайте-ка мы ее поставим в другом месте. Например, здесь. Но все равно же нам нужен уголь. Вот в чем вся загвоздка. Так, значит, все это складываем сюда. И андезит. У нас есть уже рухное железо. О, темнеет. Так, спать. и так О, ничего не видно пока что вывозим Итак на этом мы заканчиваем здесь вам понравится наше начало нашей новой лесной жизни. И, конечно же, это не последнее, просто пока мы на этом остановимся, отдохнем и будем потом в следующий раз продолжать.